Сосулькой острою с высоты и вниз Осколками слишком рано, слишком поздно заниматься Кривотолками слишком рано, слишком поздно заниматься Кривотолками собери меня кусочками в свете солнца яркая радуга с ароматом клейких почек в кулаке твоего зажата с ароматом клейких почек в кулаке твоего зажата Блестящие в теплоте Руки поголодевшей Как звоночки Исходящие колокольчиков От ландышей, Как звоночки Исходящие колокольчиков От ландышей. Растворяюсь, оставаясь На ладони мокрой лужицей Словно бы надо От ужаса, словно вы, отогреваясь, Прячаясь в складочках от ужаса Ледяной сосулькой острою с высоты и вниз Осколками слишком рано, слишком поздно Заниматься кривотолками Слишком рано, слишком поздно Заниматься кривотолками